Ну что, снова здравствуйте, и с вами я, Михаил Шилов, и сегодня э, подкаст вот этот вот данный в рамках проекта «Кухонный философ». Э, если вы хотите побольше узнать о том, что такое «Кухонный философ», то обязательно найдите все мои сообщества и группы в социальных сетях именно под таким вот э, названием, они так и называются «Кухонный философ». Они есть на Фейсбуке, в Одноклассниках. В ВК, в общем, набирайте «Кухонный философ» или ставите тег «Кухонный философ», обязательно на меня наткнетесь и подпишитесь. Есть у меня также и на YouTube, на этом эм, канале, плейлист, который тоже называется точно так же. Так вот, а сегодня поговорим о том, что духовность, вера, религия и церковь – это все не одно и то же. Духовность, вера, религия. Церковь. Я много писал по этому э, э, с поводу в своих сообществах. А, чья религия правильней? Вечный вопрос. Э, Далее не очень умных. Но и они лучше, чем те, кто уверен, что лучше именно вот та или вот эта точка зрения. Такая точка зрения весьма ограничена. Есть вера и еще более высокая ипостась духовности. Истинно верующему не нужны атрибуты, регалии, святилища, священнослужители. Многие думают, что Бог смотрит на них сверху, но Бог смотрит на самом деле на верующих изнутри, из них самих. Они и есть Его храм. Поэтому все равно совершенно какими вспомогательными.. Антеннами и настройками, алтарями, талисманами, иконами, идолами, благоводными молитвами или мантрами пользуются те или иные люди. Важно другое. То, что их и настраивал бы кто-то другой. Для веры не нужны посредники. Считать себя посредником между Богом и людьми – это на самом деле гордыня. Это пропаганда своей исключительности перед всеми другими, при всем при том, что Бог как бы всех любит и слышит одинаково. Ужасная ошибка думать, что только с твоей колокольней видна вся правда. Глухой считает, что те, кто танцует, сумасшедшие. Это буддийская мудрость. Вот. Поэтому на самом деле ищите все в себе. Если вам нужна какая-то вера, религия, то пожалуйста. Странно, конечно, созвучит. Вот этот, наверное, подкаст из уст атеиста, но тем не менее. Я ничего не имею против религии, веры и особенно духовности. Я считаю, что каждый имеет право на свой собственный путь. Но ключевой здесь свой собственный. До встречи.